Здравствуйте, друзья. Вы знаете, я теряю вес. И, в общем, возникла необходимость уже пойти как-то себе, может, из-за дежонки, там, вот брюки, ну, вам не видно, но вот, купить штанишки себе. У меня размер был 38. Вот, уж как они там мерют американские, я не знаю. Но, в общем, 38 размер в поясе. И длина это 34. Наверное, тоже это в дюймах, да, там, пояс и, значит, высота значит 38 на 34 ну совершенно очевидно друзья что если человек худеет то у него может быть уже не 38 а там 36 может быть даже 34 я не знаю там все-таки кости не только так сказать, жир там или мышцы но во всяком случае 34 это точно 34 продаж меньше же ты не станешь ростом то я если как усохнуть по вертикали я такой себе представить не могу там же кости короче пошли мы посмотреть там вчера так получилось, что я на работе не был. Мы там разные дела дома делали. И думаю, пойдем в магазин сходим. Пошли в магазин. Тут посмотрели, там посмотрели, что-то не то. И там ГЭП, значит, рядом. Я думаю, ну ГЭП вообще молодежный магазин. Ну, с другой стороны, что, а я, я вполне. Так я думаю, пойдем, зайдем в молодежный магазин ГЭП. Заходим в ГЭП. И там вот прямо штаны, ну вот то, что мне надо. Вот как, как я себе представлял, все хорошо много там это все такое и вежливо так подходит продавщица и говорит что такое мы в принципе и сами можем стопки выбрать ничего страшного нет но она нет нет нет все так это культурно выбирает мы объясняем тут 36 значит ну, я, я исходил из того что на поясе 36 я говорю 36 вот 34 она достает значит э, ну и там разных цветов вот эти вот на мне черненькие а те такие были ну не белые но так в ту сторону как у нас говорят, off-white. И вот, значит, взял я две пары, пошел в примерочную. Со светой, естественно, критично осматривает. Одеваю черные. Ну, вот то, что надо. Прямо вот, что доктор прописал, понимаешь. Хорошо. Так, нормальненько, все отлично. Потом, значит, берем те, которые светлые. Они, ну, эти так, просторные. Вот так кулак входит, вот тут на поясе. Я думаю, может размер не тот да, как бы нет смотришь вроде тот же размер 36 на 34 там туда-сюда Ну нужно ну, ну, доживайте да, да. но ну мешок но ну, нереально света говорит ладно говорит, пойду 34 найду значит уходит через минутку возвращается значит написано 34 на 34 хорошо надеваю 34 на 34 пояс идеально вот тут идеально совершенно а значит что-то смотрю коротковатый Ну и я говорю, свет коротковатый, она говорит, ну не может же быть, короче, если э, оба, три, смотрим, проверяем номера, тут 34 и там 34, значит, Света говорит, ну не может же оно быть 2,34 и, и, и разной длины, я говорю, ну давай приложим, прикладываем, разница вот такая, примерно, ну вот дюйм. Я думаю, может они, знаешь, как, вот сделают штаны, потом думают, а какого они размера, да? И так померят, и говорят, ну, это скорее 34-й, чем там 36-й, например. И вот как-то так, может быть, они их. Света говорит, нет, ну, там же есть лекала, они же по лекалам краят. И они должны, в принципе, все быть одинаковые. И я согласен с этим. То есть, понятно, идея лекала, понятно, наверное, там какой-то станок стоит, он их сразу шлепает там, в большом количестве. И, и, и они, по идее, должны быть одинаковы. Но у них разный цвет. Разный цвет. И вот, понимаете, вот тут какая-то тонкость. И вспомнил я как мы в студенческие годы из института связи нас посылали там рядом в сторону ухтомки в лефортово мы институт, институт в лефортово там метро авиамоторная тогда было не знаю, как сейчас называется прямо возле метро авиамотор а так немножко в сторону там по переулочкам там была чай развесочная фабрика туда в сторону ухтомки как, с каким то номером там я не помню и нас туда посылали так все время то в колхоз пошлет, то на базу, какую нибудь вот то значит на чай разветочную фабрику. Один раз мы там были на чай разветочной фабрику Вот у меня все воспоминания с одного раза. И там такой, знаете, процесс. Рулончики такие, знаете, с этикетками. Там чай грузинский, первый сорт. Такую бобину такую ставит, и она там мотает. Или там чай индийский, там со слоном, там баху первый сорт, и она мотает. Вот, а наверху так, ну там такое устройство, оно сверху вниз так идет такое. Такая лента, они там из мешка высыпают, или там из коробки, из чего у них там. Такой, значит, вот А дальше оно так начинает там сходить вниз, и там по коробочкам упаковывается, этикеточка наклеивается, и, значит, пошел. И вот там, я, я сейчас к чему я клонил, значит, там они э, сверху сыпят, а внизу, соответственно, там бобину эту ставят с этикетками. И... И так это, естественно, связи такой нет, знаете, электроники тоже нет. Это время какое. Вот и там голосом все команды подаются, значит. Вот стоит женщина там наверху и засыпает, ну туда, в такой, сказать, в емкость такой, засыпает чай, из которой потом рассыпается воронку такую. И, ну там, там уже есть какой-то чай, не то что она воронка пустая, знаете, вообще там ничего нет. Ну там что-то такое есть немножко осталось вот столько, а дальше она с ящиком туда бабах высыпает и кричит туда вниз, говорит, Люся, говорит, там грузинский первый сорт, значит, и там раз поменяла бобину, потом опять там тот чай кончился, она что-то засыпает, кричит, Люся, а, там индийский первый сорт, значит, то оставится слоном, и вот так они работают. То есть я тогда тоже подумал с интересом, что вот они люди, которые чай покупают, у них может вот эта вот девиация привести к тому, что Вроде берешь там грузинский третий сорт А там на самом деле индийский первый И наоборот, может быть, берешь индийский первый А там азербайджанский, там, допустим, второй Так вот все может получиться и я подумал, вот они шьют так Знаете, вот Ну, а что, действительно Хотя вроде фирма ж приличная ГЭП Ребята, ГЭП, я помню, когда ГЭП только возник Мама родная, это такой был ажиотаж Как у них акции перли И так далее, Ну вот ну, ну хорошо, понятно, они не в Америке шьют, они, может быть, в Китае или там где-нибудь в Бангладеш. Но там же они оборудование ставят. Это же материалы хорошие должны быть, там оборудование хорошее. Э -э никогда не работал в, в легкой промышленности. Вот. Но, вот такая занимательная фигня. То есть, когда бывает, что-нибудь купишь на интернете. Это правда. Там, Смотрят там строчка какая-то неправильная или там еще что-то. Бывает. Ну, из Китая там прям на месте где-нибудь наклепали и прислали. Это я могу понять но когда на тебе лейбл гэп и в итоге у тебя значит либо у тебя на брюхе вот тут либо у тебя дюйма Ты же дюйм на брюках значит тебе дюйма не хватает в одном и том же размере знаете. вот дюйм в одну сторону дюйм в другую сторону это уже два дюйма то есть между какими-то дюйм между какими-то два вот в общем это в наше то время я хочу, хочу сказать тут в космос уже частник корабли запускает. Уже автомобили без водителя ездят. Понимаете? А штаны вот все так вот. И, и, и надпись ГЭП Это к вопросу о качестве. Такая вот, такая, такой вот репортаж, друзья, интересный.